Всем привет, у нас новая раздача от SuiSwap, запустили мини-баунти за выполнение заданий, в котором мы получаем с вами поинты XP и эти поинты в будущем сможем обменять на монеты SuiSwap токены в рамках Airdrop, об этом написано тут. Каждый опыт, который вы получаете в q может быть использован для выкупа Airdrop токенов SuiSwap. Задание здесь Twitter Discord. Большая часть которых уже выполнена. По Твиттеру я выполнял следующим образом. Было ниже еще два раздела по Твиттеру, в каждом по 8 или больше. Нажимал, открывалось вот это всплывающее окно, тут кнопка перехода в социальную сеть, ниже клейм. Нажимал клейм. Если принималось задание, значит, я выполнил. Если не принималось, выдавала красным текстом ошибку. Переходил, подписывался, возвращался сюда и нажимал. Использовал VPN. Твиттер я уже выполнил. Квиз. Здесь он наугад. Есть задание с двумя вариантами ответов. Сегодня я выбрал ответ Yes. Завтра прожму No. Там, где 4 вопроса. Ой, четыре варианта. Ну, тут уже можете сегодня с первых вариантов начать, завтра со вторых, третьих и потом уже доделать четвертый вариант. Получаем поинты каждый день. Зашли, нажали кнопку Claim, все. Здесь через два дня. Вот таймера есть. То же самое с квизом следующие шансы пройти квиз через 21 час. Ссылка на эту раздачу у меня в телеграм-канале, на телеграм в описании под этим видео. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать повещения при выходе моих новых видео. Всем удачных выходных. Пока.